Меня зовут Кристина Калашник, я студентка второго курса Академии туризма в Анталии. Я приехала из Одессы, Украина. Сейчас у нас проходит сессия, к которой мы очень серьезно готовимся, ведь от этого зависит наше дальнейшее будущее, наша практика в отеле. Хочу выразить огромную благодарность нашим преподавателям за то, что они ведут такие интересные лекции, рассказывают очень много интересного и полезного материала. Надеюсь, что дальше будет еще интереснее и лучше.